Не спросишь, как ты там сегодня Я на дискотеке, ты прости Когда так случилось, так уж получилось На дискотеку нам не по пути Может передумать и скорее искоречиться Я на дискотеке, я на дискотеке, Наверное, встречу я друзей. И там не так, как в библиотеке, Чуть-чуть, наверное, веселье. Опять же повторяет дискотеки лишь по вечерам, на дискотеке я на дискотеке, наверное, встречу я друзей И там не так, как в библиотеке Чуть-чуть, наверное, веселей На дискотеке Да, да.